Привет всем! Сейчас расскажу, как опустошить ящик почтовый на Рамблере. Не удаляя по одной страничке, по 50 штук. А он сделает это за вас все одной командой. Итак, нажимаем вторую клавишу мыши, просмотр эле э, кода элемента. Ищем вкладку «Консоль». команду shift insert, <coughs> вставляем, точнее, shift insert, команду вот такую вот, нажимаем enter, вот перед этим покажу сколько у меня писем всего, здесь 9455, после чего я нажимаю enter и смотрим, как убавляются письма сами, ждем, как они все удалятся, вот что начинает происходить. такая вот штука 300 ну и так далее в общем 9255 он сам удаляет 50 штук короче вы сидите и ждете всем спасибо пока